Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы попробуем теперь альтернативный вариант. Уничтожим колонию, чтобы, соответственно, помочь протасам и уничтожить зараженных людей-тиранов, которые уже превратились в зергов. Тем самым не поможем э, доктор Хэнсон и, соответственно, она пойдет против нас. Интересно, что из этого выйдет? Потому что тот конец, который, когда мы защищали колонию, мне он понравился. Что будет, когда мы уничтожим колонию, я думаю, ничего хорошего. Ну, давайте попробуем. Арель, мне очень жаль. Навершитель права. Поверьте, они не прилетели бы сюда, если бы не были уверены в своих данных. Селиндис, отзывайте свой флот. Это внутренняя проблема тиранов. Я разберусь с ней лично. Что? Нет, это несправедливо. Я не думала, что вы на такое способны, Джим. Рель лекарства от вируса не существует, иначе вы бы уже давно нашли его. Единственное, что мы можем сделать, положить этому конец раз и навсегда. Это неприемлемо. Мы можем спасти моих людей всех до единого. Я почти закончила исследование. Честь тебе, Джеймс Райнер. Ты всегда был верным другом протосов. Тебе придется тяжело. Но сегодня ты спасешь многие жизни. Да, что-то я в этом не раз рисковали жизнью ради этих ребят. Но сейчас мы можем сделать только одно: спасти всех, кого можно, и убить остальных. Это трудное и страшное решение. Но если мы не зачистим зараженные поселения, то вся планета достанется зеркалом. Что ж, лучшее лечение – это прижигание. Правда, площадь великовата. Нам не хватит людей, чтобы всюду успеть. Свон уже позаботился об этом. Правда, Свон? Так, так точно. Пришлось задействовать кое-какие связи, чтобы раздобыть чертежи для этих игрушек. За тобой должок, кого? Не забывай. Эти молодцы могут воевать и на земле, и в воздухе. Нужно только режим переключить. Викинги станут нашим козырем. Но похоже, что зараженные колонисты уже начали мутировать. А эти здания распространяют вирус. Пора за работу. Отлично сказано, Джим. Отлично сказано. Шторм в Гаване, ну что ж. Здесь, почему-то, правда, в этой миссии люди стали сразу же прям зергами. Хотя в предыдущей миссии мы играли, там и не было ни одного зерга. Там были только протозы против нас. Ну ладно. Обнаружен очаг заражения. Сэр, это верофаг. Он заражает здания и колонистов. Нужно уничтожить всех верофагов. Чем их больше, тем быстрее будет распространяться инфекция. Сэр. Вижу группу крупных летающих зергов. Судя по полученным ранее описаниям, они похожи на хозяев стаи. Очень опасны для наземных отрядов. Когда ударим по ним с воздуха. Где там викинги? Так, ну что ж, давайте начинаем. Всем внимание. Выходите с корабля Летели только сюда. в скафандрах. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас подцепил вирус. Эй, брат, морпехи тоже могут заразиться. На тебя приказ тоже распространяется. О, забыл. Ты же не <с можешь <с выбраться <с из своей скорлупки. Да, есть такое. Так, давайте-ка мы тут сейчас будем укрепляться. Уплотняться и укрепляться. А? Чего так, Пристройка. так, отлично. Минералов. Все, у нас расправились, викинги. Давайте, садитесь Пристройка. и расстреливайте Зависит. этого эгофага сраного. Блин. Вот зерги везде теперь все. Давайте, давайте ещ ⁇ кстати о поднимайтесь сейчас они умрут так кстати мне надо поставить хранилище мои любимые недостаточно веспе я уже Так, поднимайтесь. Так, ставьте еще. Мне надо минералов. вызывать викинги. Недостаточно минералов. это хрень Давай. ой ставим давайте-ка бункер минералов Война на в атаку. По к бою. давайте. стоит давайте, давайте. в этом поселении больше не обнаружено биосигналов зергов чистая работа сэр. не так. так. ready, готов. выкладывай. кого? Под... так, так, так. мне надо, знаете кого? ну я думаю вы догадываетесь. мне надо мари как больше. завершено. Зерги направляются к южному поселению. Я Недостаточно минералов. Рисуем готов. Недостаточно так, мне надо еще улучшить. Недостаточно минералов. готов. Ва. Хорошо. Давай, удиви меня. Так, давайте рабочие Ставьте хранилище И еще хранилище Так тут у нас? Эээ, сколько вас тут? Сколько их много там Так, садитесь здесь и расстреливать Я вот эту хрень. мы а уже думали, что все пропало. Да Спасибо вам огромное, сэр. Стэдман говорит, что доктор Хенсон заперлась в лаборатории одна. А Наваченги, боюсь представить себе, что у нее на уме так, а это вот, кстати, проблемка. Что Ставим, давайте-ка, еще. Дополнительно. Плюс ставьте еще букер. А, мне надо побольше мариков. Давайте-ка, занимайтесь Дровоз этим. У нас, я тут, смотрю, нападение сплошные Улучшение доделается, да? Да, mm -hmm. отлично. Улучшение так, да, да, да. Завершено. Продолжаем. Еще тут можно, кстати, один безпенный гейзер поставить. Отправляем двух рабочих, чтобы они это чинили. Требуется дополнительные. Я не продержусь в одиночку. И давайте добывать. Давай, Оооо. Что за дерьмо? Ха -ха. Даешь распор... Требуются дополнительные хранилища. А, сраные хранилища надо еще. Надо еще и рабочих при этом. Еще и реактор нам поставить. Скорее, Требуются дополнительные хранилища. Да я понял, Требуются блин. Требуются дополнительные хранилища. Да, Сэр, да. Еще одно поселение находится под угрозой заражения. Вот это плохо. Давайте сейчас получим наших еще викингов и пойдем в атаку Давай, на это поселение. Завершена. Война на факе законопар. Так, полетели давайте туда. Даешь разбай. Скорее в атаку. Брось в дороге! Что происходит? Кого подлата? Продержусь в одиночку. Вперед! Время! Время! Время! Время! Время! А даже не обязательно именно фокусить вот эту всю армию. Да. Даже да, не обязательно фокусить зергов, потому что видите, что Какова цель. Главное уничтожить эту штуку. Она быстро очень уничтожается. Поэтому я больше этого делать не стану, конечно же. Так, давайте-ка ставим еще быстрее. Давайте-ка Отлично. Снова 15 викингов у меня. Так, давайте еще. Дальше производим. Так, 16. Давайте больше-больше. У меня уже скоро будет достаточно викингов, чтобы их там просто всех выносить. Зачатки. Так, ну можно было бы еще поставить тогда инженерку, я думаю. Неплохое будет вложение. Так, слушайте, они там начинают прям хорошо так наседать на нашу базу. Так, двадцатка есть даже. Да давайте-ка улучшения именно только будем для оружия делать, потому что смысла нет для защиты. Они все равно в бункере все сидят. Да ёшка, Полетели давайте-ка в атаку, хотя я что-то даже не знаю, стоит ли нам нападать на него? Я сохранюсь. что, перезагружить попытка кажется неудачной. О, нет, это точно бессмысленная Хорошо. атака там, потому что и спорочки и стоят. Зерги еще одно поселение. Тем более они поселение атаковали снова. Я для битвы. Давайте все сюда, летите. Вперед, ну, тут столько всякого. Можно взять у вас позаимствовать газов, я думаю. Давай, удиви меня. Боевых кабанов нужно вызвать, кстати. Так, ну, давайте атакуйте все. Ну, ребята, живите там дальше зергами, будьте с ними друзьями. А я возвращаюсь на базу, сейчас надо тут починиться. Ну, давайте я еще укреплю, наверное, отряды. Потому что я предполагаю, что мне придется все-таки задействовать пехоту там... Все-таки нападать вот здесь будет очень сложно. Именно только одними этими... Война на Хотя, может, и не Пусть сложно, в принципе. Завершено. Просто надо достаточно много создать сейчас рабочих, чтобы они прикрывали мою технику. ТСМ готов! Скорее Трицаха. Отлично. Давай, удиви меня! Нифига у вас на войска, ребят, после уже ультралиски даже. Месторождение минералов выработано. Так, давайте-ка собираемся. И летим, давайте по атаку. Так. Если что, сохраняюсь. Зачищайте все тут абсолютно. Месторождение минералов выработано. Давайте-давайте-давайте, убивайте их всех. Я не продержусь в одиночку. По всему фронту. Да, это было очень опасно. хорошо ультрависты тут порубать. Он почему-то этого не сделал. Скорее ну, вообще, очень даже успешно, я смотрю, да. Зря опасался. Сэр, зараженные колонисты добрались до поселения на севере. Зараженные колонисты или это просто зерги? Почему зараженные колонисты? Это ж видно, что выработано. самые настоящие просто зерги. Ладно, мы тут добиваемся полностью уже. Да, отлично. Логово ультралисков уничтожено. поселение чистое. Молодцы. А тут даже и никого нету, потому что мы уничтожили их базу. Видимо, они должны были как поддержка. Чё, ребята, хотите с нами повоевать? Идите как папочки. Да. Это хорошо, что ты знал. Потому что я этого... Я, честно говоря, опасался. Ой, блин. Извини, я этих ребятишек выделил. А, давайте сюда все. А, это вы тоже Так. А, все, выделил. Ага, все, давайте сюда. Все сюда. Так. Блин, а слушайте, они тут что-то прям подловили моих. Наши Месторождение минералов выработано. Давайте идем в атаку. Смело. Тут правда забираться как-то надо еще. Опа, ты что тут делаешь? Уходи отсюда. Давайте посмотрим, может тут только одни летающие никакие нет. Нифига у них тут. Одни, наоборот только которые стоят. Давайте все в атаку. их все ребята отлично работает мочите их мочите вообще беге просто для бота это бебе походу Тут просто нет шансов отразиться также Набьет. Сэр, еще одно поселение находится под угрозой заражения. Непременно. Сука, откуда ты появился? Из этого здания что ли? Отличная работа, сэр. Сканеры показывают еще два скопления биосигналов зергов. Летим, давайте сюда. да фиг с ним что там а какой-то у меня побитый очень сновительный сейчас мы просто тут справимся и все будет великолепно. давайте уничтожайте давайте все поднимайтесь Давайте в атаку. Добиваем последний вот этот чак заражения. И, в общем-то, все, заканчиваем эту миссию. Давайте приземляйтесь. Так, отлично. Атаку. Давайте все поднимайтесь, потому что, судя по всему, у них тут очень мощная группировка войск. Отходим. Отходим, отходим. А, мне надо все-таки взять, видимо, передислоцироваться, потому что очень мало минералов. Не получится нам насколько забрать ту базу, судя по всему. Так что переходите на другую. 22 потом, да? Можно было бы туда Марика все-таки послать, я думаю. Угу, тут а уже все. Подплатать? Очищено от крипа. Ставьте здесь. Выкладывай! Ну да, тут довольно сложно пробиться, надо, наверное, заходить с фланга. Зря я его. прям в лоб решил нападать. Без разведки, видимо, разработчики Пой предугадали то, мне. что я возьму вот так вот, постараюсь зайти в лоб. Вообще очень дерзко. Это по мне. Так, ну давайте добывайте. Что что стр... а... Есть все почти добывайте, соответственно. Пугает? Хотя, давайте все добывайте, За мне без счет. разницы сейчас. И спина вообще Скорее не нужно. Кого подлотать? Давайте Покладывай. сюда. Готовься Ремонтируйте афимации. моих Бой викингов. Зерги направляются к южному поселению. На пороге. Угу, собрали они неплохую армию, однако. Сейчас давайте-ка мы отличимся. Соберем армию и пойдем в атаку вот на эту группировку войск. Что так, ну старте, давайте тоже. Теперь виспенчика можно поставить. Сейчас, конечно, да. Ладно. Давайте все в атаку. Идем. Я не на Оу. Будут... Чтобы нас гидролизм доставал дальше Вперёд, Вперёд, а -а -а! Вы думали что База, спасибо вам огромное. так держитесь ребята сейчас мы постараемся избавиться от последнего чуга заражения там очень много да их там очень много и поэтому пробиться там ну практически невозможно тем что у нас сейчас есть видимо придется и вправо ставить вторые казармы придется и нанимать полностью пехоту полноценную потому что ну, это жесть что там творится и наверное придется даже голяфов нанимать хотя голяф нахер не нужны А? Что у нас вот в этом месте? Сэр, еще еще туда одно туда. поселение находится под угрозой заражения. Ну, он сейчас, видимо, они будут так постоянно крутить. Верет, вот это вот. Победе. Да. Постоянно нападать, постоянно нападать. Кому ну, давайте вызовем еще под два Хотя, нет, сильно дорого. Сильно дорого. Мне надо, знаете, что, лабораторию поставить, да. Скорее в атаку. Давайте идем в атаку. Я уже Пристройка завершена. Так, давайте Вызывались! А мы уже думали, что все пропало. Спасибо вам огромное. Приказы будут! Готов Транспорт. Война на бароне. Ну эти ребята сюда. Вижу все по-взрослому. Доктор, вызывай. Наши КСМ атакованы. Блин, сукины, дети. Они теперь сюда нападают. быстрее их в Что Есть... Так, мне да. надо кого-нибудь, да, пускай кто построит здесь дымка. еще одно поселение. дети, сон, заколебали они атаковать поселение? Приказ получен. Давайте сюда, летите быстрее. давайте тогда здесь начнем нашу концентрацию войсков я не продержусь в одиночку Доктор вызывали вооружен и опасен Доктора вызывали? Никто не мечет. Время действует. О, <связь> блин. <связь> <связь> да, да, я это уже <связь> слышал. Так, ну, давайте сейчас дособерем, наверное, армию. Кого я думаю, дальше собирать Шусь просто нет смысла на большую армию нет смысла собирать Кому потому что и так уже хороший такой армейк выходит Есть. Будет Готов к так, чините чините чините Давайте идем все в атаку. заряженные зараженные колонисты добрались до поселения на севере. Да там даже и никого нет, е-мое. Спасибо, Все, давайте, let's go, let's go, hell yeah! Так, вы все, давайте вместе в одну армию, собираетесь. Ну давайте сюда идем. Туда идем. Так, а? вообще то вы зря так пошли. Блин, чё вы не воюете? Идёт первый театр. Я чё их серьезно послал просто вперед? Я Давайте все вперед. Устраняйте, главное, этих хозяев встать. Давайте, давайте высаживаемся. Отлично. Минус хайф, по сути минус базы. Осталось только устранить остатки. Готово. Отличная работа, парни. Отличная работа. Я немножко сам замеш... замешкался, конечно, можно было быстрее выиграть эту миссию. Операция закончена, сэр. Новых биосигналов зергов не обнаружено. Но у нас в лаборатории возникла проблема. Задание, кстати, я выполнил абсолютно все достижения. Великолепно. Защитить 5-5 поселений на уровне сложности ветеран. Защитить 3 поселения от заражения, а, от заражения зергами. Ну окей, в общем-то, задание выполнено прекрасно, ребята, это было несложно на самом деле, реально, очень легкая миссия, по сравнению с той тихой гаванью, шторм в гавани, это просто вообще изи, я сложности вообще не почувствовал никакой, единственное, да, надо было как можно быстрее действовать, а так, это было легко. Так, ну что-то произошло в лаборатории, похоже. Да, похоже, ничего хорошего. Вы тут, мать, перекрой все входы. ДНК зерга Делаешь это. Ты с радостью убьешь меня, как убил моих детей. Ты инфицирована. Ты, Ты уже вы? мертва. было очень жестко. Вот так вот оконцовочка данной миссии, если выиграть в общем-то в шторме гауни Хоть и вы получаете изи победу, однако вы получаете очень стрёмный видеоролик о том, как вы о том, как вы в общем-то выиграли. Ну ладно, что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.